Здравствуйте! Меня зовут Евгений. И сегодня я хочу рассказать о таком продукте, как OKD, как мы видим на официальном сайте данного проекта. Это база для OpenShift и конкретно о его установке на платформе Overt. Ну и для начала, как бы вводная, я сделал небольшую презентацию в модных нынче цветах. Итак. Для начала, что нового в четвертой версии OKD? Как я помню, раньше было OpenShift 3, это четвертый. Итак, во-первых, релиз построен вокруг концепции Cluster Operators, то есть большинство ресурсов указано в качестве специальных Custom Resource Definition, то есть это объекты в ETCD, которыми уже управляют операторы, которые также запущены в виде контейнеров. Также это позволяет расширять API и так далее, то есть это совершенно э, другая парадигма, так скажем, для всех компонентов кластера, В том числе и установки OpenShift работает внутри самого кластера. Еще из больших изменений это использование CoreOS, в данном случае Fedora CoreOS в OKD, э, вместо раньше там использовался э, CentOS и настраивается он через Ignition, то есть это софт, который э -э был создан в составе CoreOS плюс этого то, что теперь возможно масштабировать кластер, так как кластер сам занимается установкой себя, так скажем но есть и такой вопрос, что требуется постоянный доступ к API а со стороны установщика и со стороны в любой момент времени в жизни кластера, не только при установке, но и всегда Значит, в общем Uh, на текущую версию UCD 4.5. Поддерживается множество платформ. Из них вот несколько это uh, Amazon AWS, Microsoft Azure, IQBL Cloud Platform uh, и локальные системы виртуализации, ну и локальные клауды, так скажем, это OpenStack, ovirt и VMware VSphere. Это все работает через Terraform, то есть это софт, который поддерживает очень много разных всяческих платформ. И также, ну, это не поддерживается установщиком, но есть отдельный установщик, который пока не включен в, в официальный, это установка прямо на железо, то есть установить кластер прямо на железо. А, ну, вернемся к Avirt. В данном случае сразу предупреждаю, что для создания работающего кластера требуется где-то вот 128 гигабайт оперативной памяти, 250 гигабайт дискового пространства, а также сеть, так как Оверт не предоставляет никаких сетевых функций, то есть нам нужен сетевой broadcast-домен с работающим DHCP, который будет выдавать IP-адреса всем желающим, так сказать, виртуальным машинам, а также нам нужно три зарезервированных IP-адреса, к которым будут подключены DNS-имена, соответственно они будут использоваться для, для самого кластера. Первый из них это IP-адрес для API, который потом будет вот да, в данном случае у меня пример это demo.lan кластер OKD4 и вот хост-имя api.okd.demo.lan будет использоваться будет назначен на этот IP заранее да. также заранее нужно установить wildcard то есть вот все приложения будут идти через load balancer которые будут на отдельном IP-адресе. И для авиата требуется еще третий DNS-IP. Он будет нужен внутри кластера самого, то есть ему не нужно хостнейма, но он все равно должен быть заранее зарезервирован и указан при установке. То есть вот эти три, три IP-адреса тоже нужно иметь перед э, началом установки. И про я далее пройдусь по вот этим этапам, собственно, установки продукта. Как видите, довольно много шагов здесь. И первый этап это собственно создание манифестов установщика, то есть нужно настроить Terraform на конкретный провайдер, на конкретные сервера, на конкретные дата-центры и так далее. Есть два режима установки, первый это интерактивный где есть мастер, там можно все, через этот мастер он задает вопросы, можно на них отвечать и указывать необходимые ресурсы, например, в случае с Авертом можно Подключиться к API, он выдаст дата-центры, в них он выдаст storage домены и так далее. Это все будет сделано, это все может сделать интерактивно. Либо можно вручную создать э, конфигурационный файл install.config.yaml. Я его дальше покажу. И из него устанавливать в интерактивном режиме э, kd. Итак, подключение к API это первый этап. То есть установщик э, подключается к API, и он использует довольно много функции api различных э, э, разрешений требует то есть во всех во всей документации рекомендуют использовать просто полного администратора, то есть админ это internal, либо администратор с функциями полного админа всего э, кластера но так как я уже упомянул ранее что установщик будет всегда требоваться доступ к этому api это, наверное, не самый рациональный способ, поэтому я, например, тестировал, я дал полный доступ к одному дата-центру, в котором я устанавливаю это, я дал данному пользователю, я создал отдельного пользователя, дал ему доступ к дата-центру, и также, так как конкретно ему нужно создавать теги и импортировать диски, по какой-то причине на данный момент это является глобальным разрешением, поэтому я установил глобальные права на теги и на сторидж и локальные на один центр все остальные права. И в моем случае это работало, можно настроить это и более, более ограниченно, но потребуется все равно некоторые глобальные разрешения для установщика. И создание кластера начинается с импорта образа CoreS. Он скачивается с интернета на машину, на которую вы запускаете установщик, и затем через Image.io загружается на storage домен. Затем из него из этого диска, который импортировался, создается несколько виртуальных машин и дальше мы расскажем о чем они ну, как они используются. Но Первая из них это временная, которая пустая, она просто один раз запускается и расширяется диск она выключается и из нее создается темплейт, который далее используется для всего уже кластера. Ну и соответственно когда уже существует темплейт, начинается установка Bootstrap API, то есть это временная виртуальная машина, на которой запускается Ignition Config и создается временный Kubernetes API. Туда назначается вот этот IP-адрес API, и в него загружаются все конфигурации для дальнейшей установки. То есть вот такая схемка, то есть установщик создает виртуальную машину и на нее назначает этот виртуальный IP который заранее зарезервирован под hostname api. имя кластера, значит дальше, когда это произошло, запускаются настоящие API сервера и они подключаются уже к этому IP адресу для э, скачивания настроек запуска необходимых контейнеров. схема уже следующая, то есть далее запускаются три виртуальные машины и они подключаются к API. С него они скачивают настройки и запускают контейнеры. Следующим шагом, как только заканчивается настройка API серверов, установщик переносит этот виртуальный IP с временной виртуальной машины на э, кластер из, из постоянных API серверов и временная виртуальная машина удаляется. Все функции с нее переходят на постоянный кластер. Затем соответственно уже этот кластер и оператор установщика в нем подключается к API и создает рабочие узлы они в свою очередь соответственно тоже подключаются к этому виртуальному IP и подлучают настройки и инициализируются далее происходит уже завершение инсталляции это установка всех компонентов кластера если э, обнаружены обновления с момента вот, версии установщика, который использовался, и текущей версии э, продукта, они тоже все обновляются, все необходимые э, сервера могут по несколько раз перезапускаться в ходе этого, и происходит э, полная установка уже работающего кластера. Ну и соответственно, как только это завершается, установщик включает пользовательский интерфейс, генерирует пароль для куба админа, для временного пользователя административного и завершает свою работу. И вот на этом этапе мы имеем условно вот такую вот uh, уже схему, когда уже независимо от чего работают uh, и мастера и рабочие ноды, и на них появляются уже эти временные, не временные, постоянные IP-адреса API, приложений DNS, и пользователь может отключаться и к API, и к приложениям и так далее. И, uh, Собственно, кластер готов к использованию. Ну и, собственно, примеры установочных файлов для, например, OVIRT. Да. Во-первых, создается файл OVIRT Он может создаться через мастер, через мастер установки, либо вручную его создать, то есть это, собственно, URL к API, пользователь, пароль. И если у нас не используются не неподписанный сертификат, то можно здесь задать еще отдельным параметром путь к файлу с сертификатом корневым для того, чтобы правильно работал установщик Terraform. Собственно, а вот и YAML install install.config, то есть он, в принципе, универсально используется для всех платформ, в данном случае это для платформы ovirt, и вы видите, что он небольших размеров, это реальный конфиг то есть здесь мы указываем, собственно, домен, название кластера, собственно они будут потом плюсоваться то есть это будет, на моем примере это будет okd 4demolan это будет мой кластер и здесь указывается уже control plane то есть мастер ноды и их количество и уже compute то есть рабочие ноды и тоже их количество и в, данном, в данных разделах можно также настраивать память диск и так далее вот здесь уже указывать отдельными параметрами какие мы хотим диски и э, память и процессоры и так далее но это по умолчанию будут использоваться рекомендуемые настройки и далее вот тут есть эти три IP адреса которых я упоминал ранее api ingress это приложение и dns и здесь также указаны это дата-центр кластер и так далее для конкретного кластера и, и их можно выяснить через овертапи, через пользовательский интерфейс оверт, либо через мастер настройки он тоже подставит эти значения. И дальше у нас используется, можно сказать, публичный ключ SSH для дальнейшего подключения ко всем этим нодам. Он будет импортироваться во все создаваемые сервера виртуальные машины, чтобы можно было их последовательно настраивать. И также интересная вещь – это pull secret. Это Аутентификация на, так сказать, платных э, реестрах контейнеров. В данном случае вместо нее есть заглушка, то есть она ничего не содержит, и мы не сможем скачивать никакие э, закрытые paywall образы, но установщик может скачать альтернативный в данном случае. И вот пример, как работает установка, то есть мы, я в данном случае, я создал директорию отдельную, в нее скопировал конфигурационный файлик в эту директорию и запустил команду openShift install create cluster и указал эту директорию. Так в ней создается много файлов и также вот этот install конфиг удаляется в процессе установки, поэтому я его заранее сохраняю, то есть я его копирую в другую директорию, в которой он будет обрабатываться. И вот примерно вот так, точнее не примерно, а именно вот этот вывод получаем мы от э, э, кластера, то есть, как мы видим, он скачивает э, образ э, CoreOS. Сайта Федоры. С данным случаем был у меня уже в кэше. Создает ресурсы, ждет несколько минут, потом, как я уже описывал, создает уже API сервера, создает рабочие сервера и ждет, пока заработает все окончательно. Создает э, о, пользовательский интерфейс и дает нам информацию, как подключиться, как либо использовать куб конфиг из папки с установщиком, к какому URL подключаться. И каким образом заходить э, к, э, по, э, через веб-интерфейс. И собственно это заняло около одного часа в данном моем случае, примерно столько оно э, занимает. Ну и собственно на этом все, перейдемте, давайте к еще один интересный шаг, который не описан в данной презентации, это как собственно запустить эту установку, где его взять. И это есть, к счастью, на сайте. То есть здесь на сайте тоже написано, OpenShift install, create cluster, как вы видите та же самая команда, но где взять этот, собственно, файл OpenShift Install? Все это есть по, по ссылке getting Started. Здесь все это описано. То есть нужно э, скачать вот отсюда как клиент C. Это, собственно, распаковать его. Это бинарник на GO написанный. Затем при помощи него сделать вот такую команду по, по, по, скачиванию, по, по, по скачиванию установщика, и здесь вот есть ссылка на CI-систему OpenShift, и вот в ней есть стабильная версия, на данный момент это, как видите, 4.5, то есть поэтому я ее установил, и здесь есть инструкция вот, вот с рядом Release Extract», и вот можно э, так сделать, э, запустить эту команду, и она распакует нам э, установщик э, OpenShift. И далее уже двигаться по, по инструкции ну и что же мы имеем в итоге вот собственно результат вывода установщика это кластер okd как мы видим тоже api okd for demo.lam вот так он в версии 4.5 и как мы видим в нем 5 нот и около 240 контейнеров запущено абсолютно пустом кластере, То есть, поэтому собственно требуется столько э, рекомендуемых ресурсов, чтобы это все установилось и где-то вот, вот здесь мы видим, что уже используется 16 гигабайт из этих 128, но при установке используется и больше. И в целом нужен довольно быстрый диск, так как здесь есть dcd кластер который э, э, требует довольно большой, большой скорости на чтение записи. И, собственно, Плюсом этой новой системы является то, что есть отдельный каталог операторов, который можно скачать установить и удобно пользоваться им в последующем и удобно создавать ресурсы при помощи этих операторов. То есть можно задавать какие-то ресурсы и они будут создаваться. Например, если мы хотим базу данных, то, допустим, будем DB. Вот можем установить CockroachDB или Percon или что-то в, в виде оператора. И okay. Здесь можно вот видеть, что она будет делать и какие, что она поддерживает, как, что можно создавать и так далее. А, можем посмотреть, собственно, уже существующие операторы, так как из них состоит весь кластер, да, и это вот, как мы видим, вот кластер operators, и вот сколько их уже установлено, это все а, кластерные операторы. Вот здесь, кстати, мы видим один из них в состоянии degraded. И это OpenShift Samples, это как раз оператор, который скачивает примеры, то есть каталог приложений. И так у нас нет Pull Secret, он не может их скачать, потому что он пытается скачать их с Red RedHut каталога, но в версии 4.6 это уже исправлено, она пока не стабилизирована, но это уже, то есть как и в третьем OpenShift, примеры приложений будут скачиваться с, просто с, с Docker Hub. И вот мы видим, что их тут десятки операторов, и многие из них, то есть ETCD тоже является оператором, DNS является оператором, реестр приложения является оператором, Ingress является оператором, все, все имеет свои отдельные контейнеры. Ну и э, также мы можем здесь обновлять этот кластер, прямо, прямо из этого интерфейса можно то здесь, допустим, задать какой-нибудь другой канал обновлений и обновиться на него либо обновиться прямо в пределах этого канала, на данном случае это самая последняя версия, как мы видели, вот эта вот э, версия совпадает с вот этим вот билдом, поэтому никаких обновлений нет, это самая последняя стабильная версия, э, но э, как только появится новый билд стабильный, он здесь будет, будет просто кнопочка upgrade и можно на него обновиться, ну и как я говорю, фейлинг это из именно из-за того одного оператора, который скачивает не те э, образы и вот Сразу же появляется ошибка, и как мы видим, если мы сейчас зайдем на главную страницу, очень много всяких тут вещей происходит, кластеры работают, контейнеры запускаются, перезапускаются, вот мы видим много всяких событий, то есть очень много всего происходит. И, кстати, вот давайте пойдем на вот эту интересную вещь, это, собственно, сами наши ноды. Это в компьютер будет? Это ноды, понятно, это примитив кубернетиса, но интересная часть, собственно, вот здесь в серверах Machines, это, собственно, уже виртуальные машины, которые обеспечивают ноды. И настраиваются они вот здесь, и мы видим, что у нас есть сейчас две рабочие ноды, согласно ЯМУ, которую мы установили. И самое интересное, что мы можем прямо здесь задать, например, вручную, да, задать количество рабочих нод, сохранить, и теперь кластер будет сам работать над тем, чтобы desired count, да, желаемое количество совпало с uh, текущим количеством. Как мы видим, уже вот уже их три. То есть создалась еще одна виртуальная машина в нашем кластере. И она будет дальше установлена. Как видите, происходит ее провиженник. Вот создался еще один uh, рабочий узел, который будет подключен к кластеру. И, соответственно, можно создать машину autoscaler. Это некоторые формулы, по которым кластер будет сам себя увеличивать или уменьшать при необходимости. Что естественно является неиспоримым плюсом, когда возрастает нагрузка, можно просто создать больше или больше потребностей в, э, в ресурсах, можно создать или убрать э, ноды из кластера. Аналогично э, работает и хранилище, то есть оно может само подключаться к аверту, создавать там диски и их монтировать к контейнером, это тоже реализовано в версии 4.6, то есть э, данный кластер как бы сам себя настраивает и это работает на разных платформах, соответственно будет очень похоже работать и на Амазоне, и на OpenStack, е. везде будет примерно такой же experience. Ну пожалуй на этом все в моем обзоре, спасибо за внимание, задавайте вопросы, возможно если будут какие-то интересные темы для обсуждения, то э, их можно покрыть в отдельном видео. На этом у меня все. Спасибо. До свидания.